Всем доброго времени суток! С вами Зотова Елена. Я партнер компании B.A.C. Это французская компания, которая производит экопродукцию. В Европе ее продают в аптеках и она считается самой лучшей. В России же она с 2013 года и в основном распространяется по сети интернет. История компании B.A.C. началась с рождения лаборатории B.A.C. в Британии, в живописном районе Франции на побережье Кодормор, богатым разновидностями водорослей и морских растений, обладающих удивительными разнообразными косметическими свойствами. Лаборатория Биоси была основана доктором фармацевтических наук Селин Ланглэй в 2003 году. После трех лет исследований и разработок, десять лет своей жизни Селин Ланглэй посвятила фармацевтике, получая вдохновение от природных свойств трав и испытывая восторг от искусства создания и использования ароматерапии и косметики. Составы всех продуктов биосей являются результатом лучшего, лучшего сочетания натуральных и органических растений, таких как лаванда, ацерола, мак, василек, ромашка, экстракт водорослей из лаборатории Британии, даря всем эффективность и богатство каждой формулы. Компания не использует ингредиенты, которые могут негативно повлиять на здоровье и окружающую среду. Все продукты разработаны для силиконов, парабенов и других вредных химических соединений. Многие женщины, попробовав косметику Биосия, не возвращаются больше к другой, потому что компания заботится о нашей красоте и здоровье. Продукция компании Биоси производится во Франции, Италии и России в соответствии со стандартами качества. Ассортимент компании Биосия очень широк. Сюда входит Такие линейки, как уход за лицом, уход за волосами, уход за телом, косметика, ароматы, детская линия, мужская линия, бижутерия, средства для дома, товары для дома, ювелирная бижутерия, уходы за, за полостью рта. Возможности компании Биоси дает нам массу. Быть успешными, реализовать свой потенциал, потенциал и при этом быть здоровым и красивым. И, здоровье, и заботиться о здоровье своей семьи. Есть три основных пути развития и сотрудничества с компанией. Первое. Можно стать партнером и приобретать продукцию с 33% скидкой от цены каталога. Второе. Можно открыть свой собственный магазин ЭКО. Компания представляет для этого все инструменты. Это уникальная возможность для тех, кто мечтал о своем магазине, но по каким-то причинам, не мог это осуществить. И третий способ развития структуры в сети интернет. Это как раз тот способ, который я вам предлагаю. С очень мощным обучением и ростом в компании, где всегда придут на помощь и поддержку. Преимущество компании на налицо. У нас бесплатная регистрация, паспортные данные не нужны, дисконт 33% на всю продукцию. На рынке мы всего лишь 4 года. Натуральный, органический продукт. Самый выгодный маркетинг-план на сегодняшний день. Наличные выплаты даже консультантам. Самая дружная, быстрорастущая команда. Выплаты наличными или на карту до 15 тысяч без открытия ИП. Личный товарооборот составляет всего лишь 2950 рублей в месяц. 12 расчетных периодов в году. Стоимость одного балла 29 рублей 50 копеек. На выплату 25 рублей. Директорский уровень 23%, всего лишь при товарообороте 147 500 в ценах каталога. Пассивный доход с звания бриллиантового директора. Звание директора закрепляется на один год вне зависимости от, от подтверждения товарооборота. путешествие созвание звания директора. Заграничные путешествия созвание звания золотого директора. У нас есть автомобильная программа, квартирная программа. Маркетинг-план в компании BIC ступенчатый с отрывом. Он сочетает себе комбинацию двух типов классических модулей маркетинг-планов. Ступенчатые, в котором производятся выплаты, вознаграждения за объем продаж персональных команд дистрибьютора. И маркетинг-план отделения, в котором выплачиваются бонусы за объем продаж отделившихся 23% директорских команд. Ну так вот, я вам вкратце рассказала о возможностях Развитие в сети в компании Биоси. Ну, не о всех рассказала. И если вы хотите сохранить здоровье, красоту, используя безопасную органическую продукцию, реализовать свой потенци потенциал как консультанта, менеджера или организатора и получить финансовую независимость, присоединяйтесь. Для этого ну, вам нужно связаться со мной. Мои данные есть под этим видео. Там также есть ссылочка для самостоятельной регистрации. Буду рада видеть вас в своей команде. Всем пока-пока!